Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал x Games, и а мы начинаем с вами Чучу Чарли, Чарльз, Чучу Чарльз. Короче, э -э я очень много смотрел разных видео, там обзоров э -э демо версий и кучу всего переглядел, и я так отфанател от того, что я увидел. Я очень давно хотел в нее поиграть. Мы будем гасить, мы будем, во-первых, в огромной песочнице, где мы можем делать, что хотим. И мы будем гасить огромного паука поезд паук, который будет за нами гоняться. И. Сейчас посмотрим. Ой! Не знаю, мы уже давно не общались, но шахты, за которыми я присматриваю, в них что-то произошло. Нет, поверь, тебе стоит уделить этому this. время, чтобы твой музей big, оставался актуальным, тебе нужна грандиозная Now, находка. Но утром на этом острове есть нечто грандиозное. По-настоящему грандиозное. Там осталось так много друзей и даже мой сын только ты способен уничтожить этого монстра он станет центральным экспонатом в твоем городе а еще ты поможешь старому другу евгений да приходи ко мне в Доти на закате надеюсь у тебя все готово от небольшой охоте на чудовищ. Чу -чу, чарльз вот короче а я как только я увидел, у меня глаза такие А, я хочу, я хочу расстреливать этого ублюдка из пулемета Поэтому я уверен, я надеюсь, нам очень понравится Мы будем под огромным кайфом есть yes, ес, yes, yes. его зовут Чарльз Наполовину пояс, наполовину адский паук Мы уже давно планируем его уничтожить И у нас почти все готово People... Осталось кое с кем поболтать, да пару мест посетить, работенка не пыльная Да-да, yes, <laughs> the... добро пожаловать на Оренариум, остров, где шахтеры сами копают себе могилы Передвигайте с помощью УАЗД, держись рядом, не только, ух ты блядь, что за фрезы. не только Чарльз тут может быть Ага На вершине холма стоит вагонное депо Хоть бы рот открывался у него Но мне похуй на этот рот Зверюга убила одного из машинистов Когда все только началось Внутри должен быть его старый паровоз Если мы до него доберемся Он нам очень поможет выполнить задуманное Окей Держись ближе Не стоит лишний раз никому попадаться на глаза Хорошо Погнали А, и хитпоинты есть и бро... А, это хитпоинты паровоза Бля, ну графика Зачет, конечно Все очень красиво Очень А что у нас вообще по настройкам? Понял Не трогаю На эпических настройках на моей на моем компе 120 там 130 100 fps короче я думаю этого предостаточно oh, я дрен батон <laughs> я дрен батон заперта бля вот у него шея сделана так как будто у него и шея и лицо это одно целое то есть нету He вот этого части у него то есть типа сразу шея такая идет не беспокойся, мы найдем вход. Вверх по тропе стоит сарай, там должен This быть ключ. Вот тебе карта path. с отметкой, куда идти. Глянь, может ключ там, а я пока здесь осмотрюсь. Хорошо. Как кольца карты? Ебать. Бля, вот это эпично. Это эпично просто, охуенно. Бля, карта нереальная. Уже нереальная. Вот это я под экстазом. Бля, двери как будто как в бенде нарисованные. О, ключ, симпатично. Инвентарь на И. Эй, И, И, ай Ай. Да, неважно, короче. My English is so good, very well. Где-то всплакнула моя преподша по-английскому. Молодчинка, теперь you мы можем войти. Ну пошли. Получено достижение. Lead Baby's away. first mission. Чарльз. Мининг Компани Чарльз. Используйте для быстрого перемещения по острову, оружие и защита от ваших врагов, вместо перерождения, если что-то пойдет не так. Чтобы ознакомиться с предметами в кабине, попробуйте с ними взаимодействовать. Краска. А -а -а. Можно через клам, короче, улучшать его. <Слышко> да, детка, Да! Целиться, правда, тяжело. Хорошо. А как с него. А как с него выйти? Как выйти с пулемета? А, на escape. Не, не очень практично. Блять, ты уже здесь. Выглядит потрёпанным, но запчасти еще не сыпется. Этой пушки тут не было, когда я уплывал с острова. По-моему, с ней можно здорово повеселиться. Эта штука поможет всыпать Чарльзовать, затем уничтожить его, пока он нас не заметил. Конечно, испытаем, погнали. Так, это назад. Чу-чу! Чарльз! Блять! А ты чё, кулаками собрался его хуярить, дед? Бля, чё у него так хитпоинтов много? А, я понял, так должно быть, да? Бля, он съел деда моего! Пиздец. У меня был единственный помощник в этой игре. Окей, карта. Ахуеть. Только карта как-то фризит. А, это карта в реальном времени. Я теперь понял, почему ФПС такой. Это карта в реальном времени. Неплохо. Очень неплохо. Бля, ну он мой поезд покоцал. Ну смотри, тут есть какие-то люди. Незнакомый NPC дополнительное задание. Незнакомый NPC дополнительное задание. Задание с оружием основное задание. Да блин, поехали сюда. Просто по прямой. Эти знаки обозначают приближающийся разъезд. Подсвеченная стрелка указывает направление движения. Ставите поезд, подтяните рычаг на путях, чтобы изменить направление движения. Хорошо. А, стоп, не туда! Назад Пока считал, профукал Ну, пока не сложно Пока не сложно, и, но очень круто Все, вижу, стрелка какая Так Главное, чтобы меня никто не напал Я видел, он там прямо из-за угла Просто вылетает, чук-пакабра Такая, и начинает тебя гасить Ну, а мы что? Мы чучу, -чу, Чарльз мы будем проходить игру на максимум, потому что здесь много всяких и разных интересных сцен э -э и так далее Я предлагаю, чтобы это наша первая цель была Но мы очень быстро, кстати, по карте-то катаемся А вот сюда придется блядь, вообще пешком бежать, я хочу сказать А это мне не очень нравится, пешком бегать 200 метров до нашей цели Но... покатушки на поезде кайфовые Пока тихо. Да, но как он сказал, здесь не только Чарльз. Здесь могут быть еще какие-то уебки. Ну, пошли. Опа! Привет, детка. Юджин предупредил, что скоро прибудет новый человек. Полагаю, это ты и есть. У меня на балконе лежит немного хлама, который пригодится для тебя для ремонта и улучшения поезда. Вот ключ, балкон прямо позади меня. Но я все равно отмечу его на твоей карте. И еще кое-что. Можешь обращаться к местам за помощью, они будут только рады. Ну, кроме тех, что в масках. Видимо, в масках культ, который почитает поезд и поклоняется ему. Зайди на балкон и забери все, что тебе пригодится. Спасибо, Кэнди. Кендис. Кэнди, Кэндис Ну, прикольно. Блять! Гром, и молния. Пока очень круто. Так она же мне дала ключ. Хорошо. Она мне дала ключ от верхней комнаты, а как мне в основное здание-то попасть? А, -а, а Вот она что. -мо! Немного хлама, говорит. Мы изо всех сил стараемся сохранять бодрость духа, но последние пару дней это просто какое-то, мягко говоря, безумие. Фиарль стал настолько агрессивным, что, боюсь, скоро будет некого спасать. Бог в помощь Юджин. Мы рассчитываем на тебя. Юджин это уже нету. Получен достижение. Fetch scrap from Candy's. Сука! Опять надо с ней поговорить? Нет, теперь надо так поезд дать. Так, теперь-то я могу его улучшить, малеху, правильно? Ресурс, возвращайся в поезд, пора кое-что улучшить Ремонт Скорость, урон Предлагаю вот так вот прокачаться пока что И ехать дальше Давай сюда, незнакомый NPC Думаю, будет прикольно. Пока на скорости, типа, ну особо... Ну, не, на скорости хорошо, конечно, убегать. Это ты больше сможешь исследовать. Ты быстрее будешь передвигаться по локациям. Быстр... Что за фрезы? Быстрее будешь двигаться по карте. То есть, я думаю, там проблем поменьше. Но броня и урон тоже нужны, если мы хотим победить этого Чарльза. Там все-таки не маленький ублюдок. Там огромная лошадь. Прости меня, конская. Тормози, друг. здесь О, отлично я думаю я так понимаю не, не просто думаю а понимаю надо исследовать все подряд здесь каждую точку остановки где мы останавливаемся потому что потому потому что может быть все что угодно смотри какой-то ящик Стопудово взаимодействия с ним есть нет нет с этим нету но он выглядит так как будто он хочет чтобы я его открыл сюда нельзя Блять, ну нахер. Ты как бы бегаешь, ну как бы по факту не страшно, но страшно. Игра держит в напряжении. Что-то за отметено на дереве какая-то интересная. Так. Хорошо. Но первая серия будет такая обозрима. Об, об, обозревательная. Обозревательная. Короче, блядь. Классная серия будет. Посмотрим, что за она. Я думаю, нам понравится. Понравится. Мы будем с вами. Здорово, меченый. В общем так, я тебя спас. И в секс с тобой играть не буду. чем в трусах сидеть? А что у него с руками? Он, кукла или что? Слушай, молец, я конечно понимаю, что ты какой-то там крутой охотник на чудовищ, но я сужу людей по их делам Один из присвосней ворона выбросил вчера на свалку запертый на сундук Я бился не него сколько часов, вместо замка вскрыл себе мозоль У меня есть пара отмычек, <соса> но я не знаю, как ими пользоваться Вон, держи, вскроешь сундук, мое тебе уважение Как вернешься, я выдам тебе кое-какой хлам для твоего паровоза Понял Ну, сундук мы уже нашли? Я же говорил, что он хочет, чтобы мы его открыли Сука Дай Дай Это не так просто, как казалось бы Да, слишком рано Да а? ладно. <смех> Учимся вскрывать сундуки. Да ладно, ты издеваешься. Хорош. Очень важный предмет, чтобы завершить задание, вернитесь к дереву. Хорошо. Возвращаюсь к дереву. Одинаково <связь> э, Вот террас, такие <связь> нежные ручки с сундуком справились <связь> э, Тут лишь <связь> какой-то сраный <связь> мусор, что <связь> тут скажешь? Одно разочарование? моему <связь> <Но> уважение <связь> тебе заложить <связь> удалось, так что вот обещанный <связь> хлам <связь> А спасибо, спасибо Так, этому помогли, основное здание, ну, можно к основному зданию продвинуться, кстати, почему бы и нет Но будем проходить все полностью, потому что интересно 31 единица хлама Хлам, уровень 3.5 3-5 единиц хлама Но у меня 4 Ну как так? Ладно, хорошо, но мы увеличили скорость Теперь будем чуть-чуть быстрее двигаться А, подожди, так мы тут рядышком Это кто такая? Привет А вот и охотник на монстров Хелен но это будет необычная охота, заметь, мы уже пробовали одолеть Чарльза, но если сильно ранить, он скрывается в лесу Но, кажется, мы, все-таки придумали, как выманить его на бой В разных частях острова в главных шахтах хранятся три яйца Мы считаем, что если ставить эти яйца в призму в храме в центре острова, это спровоцирует Чарльза сражаться насмерть К сожалению, Уоррен Чарльз III владел добывающей компанией, выставил внутри каждой шахты вооруженную охрану для защиты яиц Там дальше по там будет шахта. Там и лежит одно из яиц. Вот ключ от шахты. Вот я отметила на карте. Хорошо. Но мы будем по помогать по пути вообще всем, в принципе, новое. Но мы сейчас вот сюда хотим. Поговорить с новым NPC. Там кто-то есть, и там задание с оружием. Или это мне нужно найти оружие? О, клам Так, я наверное что-то не знаю Ладно, пока все тихо Сержант Флинт, я сделал огнемет для защиты своего жилища от этого паучьего поезда, но как видишь мой план немного прогорел <laughs> Иронично бля Я чуть не поджарился в своем сарае, пока я его испытывал, здесь еще чертей Сарай хотелось бы сохранить, если каким-то чудом огнемет еще будет работать после пожара, так уж и быть забираю его себе Ты ведь кажется тот самый охотник на монстров, о котором все говорят, так уж то оружие тебе пригодится Найдите способ потушить огонь А, можно в принципе сбросить вот эту вот О, хлам Может еще есть хлам? Хлам-хлам-хлам-хлам-хлам-хлам-хлам-хлам-хлам-хлам-хлам-хлам-хлам То есть сам он это сделать не мог Потрясающий день. Вот что-то все двери-то закрыты как-то. Бля, вот мне интересно, ты думаешь, что этот забор остановит этот поезд? Да, поезду похер, какой у тебя забор. А где огнемет, который ты мне обещал? Перекрасить поезд. Хорошо. Хорошо, мне нравится. Мне. Пока, пока офигенно. Подшить пазар, в бочку солдаты гениально. Еще бы, блядь. Дихлофос Тысяча чертей, ш... here. убери эту штуку с моих глаз А, ну, как-то все изи Я понимаю, что эта игра, я, видимо, я думаю, на серии, может, 4, 5, 6, 7 В зависимости от того, сколько будет по времени Ебай yeah, mm. Оранжевый поезд? Вау! По кайфу так, ну давай карту. Поехали в шахту. Банда храняет важное яйцо. Я так понимаю, мне нельзя, чтобы меня и заметили в этой шахте. Чу-чу, Чарльз. Тормози. Или у меня есть чем сражаться. Я не уверен, что у нас вообще есть чем сражаться А если на нас нападут? То есть Мы по факту беззащитные просто Но хлама валяется много Тихо Но прикольно Чисто такая мрачная просто картина Мрачная картина Хлам Еще хлам Мрачная картина Дождь, непонятно что вообще происходит Ну как У них тут проблемки их всех душит поезд Если меня замочат Я перерождаюсь в поезде здесь О, что-то есть При разработке самого дальнего Самой дальней А, при разработке самого дальней Что, ли, что блядь, за проломленной стенкой Мы обнаружили большую пещеру Тут творится что-то странное, но мы ничего не понимаем Мы просили господина Уорна прибыть на южную шахту Как можно скорее, чтобы определить наши Дальнейшие действия Юджин, горный мастер Жалко, Юджина. Выглядывайте, чтобы спио. Спев... Ух ты, блядь! Хорошо. Ага, то есть мне еще надо пойти найти яйцо это. Смотри, что есть. Ну, уже наловчился немножко. Наловчился. Опа! С первого раза. Бля, зеленый поезд, это то, что я хотел. Это по кайфу. Не, я считаю, что зеленый поезд, это круто. Но даже вот такие путешествия в пещере, это прикольно. Не свести денег не будет. Я оружие какое-нибудь получу Так, здесь патроны Это патроны Офигеть, что за древние руины Тихо спиздил и ушел Назил Вау! Хай, так, я вроде бы как помню, куда бежать. Сука, он стреляет по мне. А, точно, у меня же еще есть здоровье. А, ты со своей хлопушкой. Можешь только. Да. То есть, это вы сказали мне вооруженная охрана. Здесь тоже что-то должно быть, правильно? Так, ну здесь немножко хлама есть. <laughs> а блять, я застрял Сука, я застрял, вот посмеялся называется, лучше бы не смеялся Блядь, застрял в стене South Mine sp Splitting А, Splitting Неплохо, ну-ка Бля, у меня зеленый поезд Вопросы? Без ответов? А, прыгать можно Бля, нельзя взять ружье Ну это фанатики Нет? Бля, он по-моему поезду пострелял Нехорошее дело Так, я предлагаю что сделать Туда возвращаться мы не можем Это нам надо назад просто перепилить, правильно? Правильно Я предлагаю сейчас помочь вот этому NPC И сделать паузочку Но помогать мы будем всем Всем обязательно Тихонько он же может вылезти просто в любую секунду, правильно? Блин, на самом деле так крипово, но когда у тебя есть пушка, тебе похуй. Вот сюда едем. Блин, ну круто. Реально круто. Так, здесь развилка. Мы на развилке останавливаемся. Чтобы потом уйти направо. Налево точнее. Туда добежим, а тут вот, чтобы потом налево уйти. И тоже помочь челику. Бежали. Игру обрезать не буду. Буду делать полные видео, потому что интересно посмотреть вообще на всю картину эту. Что у нас здесь мне нужно больше хлама нужно больше хлама так что не зайти а это кто Сантьяго! О боже, ему удалось победить. А, убедить кого-то прийти к нам на помощь. Я так рад, что ты здесь, но я не могу больше здесь оставаться. Этот остров просто сводит меня с ума. Я притащил с собой все свои пожитки, и как только прибудет лодка, я тут же уберусь. Хотя, знаешь, я только сейчас понял, что забыл дома свой дневник. Не принесешь мне его. Путешествие опасное. Да, но на таком поезде, как у тебя есть все шансы. Я дам тебе весь хлам, что у меня есть. Только принеси мне дневник, когда будешь проезжать мимо. Так Еще хлам А где дом? Ё-моё Ну, пока Такая, ну, необычная игра Ничего плохого не скажу Но я под впечатлением от того вообще Как это происходит и от задумки авторов Блядь, это что-то гудит Где-то, сука, что-то гудит Ну, а я же без поезда вообще ничего не смогу, правильно? Бля, какой салатовый красавчик Вы только посмотрите на него Так, давай доедем до вот этой девочки До этого NPC А я не могу другое задание начать выполнять Или только Сантьяго? Сантьяго. Я думаю, любое задание можно что делать. Но поиск как будто в Бенде нарисован, вот реально. Такая похожая какая-то чем-то графика. Реально, вот рисовка, как в Бенде. Вот что-то такое есть. Так. Вагон стейшн. Тут еще поезда какие-то. Поезда, поезда Поезда мои, поезда Так, хлама взяли Бля, ну тут какой-то лютый замес был Кровь, прям много крови Пойдем, зайдем, посмотрим О, хлам Хлам прямо под ногами Закрыто ну, прикольно, что сделали домики с интерактивом, но они закрыты. Возможно, просто потом будет какое-либо задание, которое позволит нам туда зайти. Добрый вечер, мистер Фриман. Это что за херня? Почему здесь все в крови? Теодор, добро пожаловать на Иринариум, человек из архива Прошу меня извините, в этих беседах я не силен, но видится Мне, что и вы сюда прибыли, не болтать У меня есть к вам небольшое, так сказать, деловое предложение В неподалеку находится Мотриса И в ней очень дорогая мне синяя коробка Но будь на чеку, там же разбили лагерь бандиты Отащите синюю коробку и принесите мне мне награду получите немного хлама Или это ковер? Ладно, я надеюсь, это просто ковер Еще до обвала мне удалось завести в каньон запасную матрису С помощью моего старого доброго шахтного поезда Кажется, мои самые важные пожитки лучше спрятать в ней Здесь обычно никого нет А по, по пути так и не достроили Неделю назад я хотел забрать кое-что из нее Но несколько людей ворона разбили там что-то типа лагеря или базы Даже не знаю, как теперь безопасно добраться до моей коробки И сколько я еще протяну без нее Ну он, видимо, прям нуждается в своей коробке, да? Ой, еще хлам вижу надо глянуть на карту. Ага, здесь там пешком бежать надо. Но я предлагаю на этой ноте сделать пока перерывчик. Игра крутая. Мне нравится, очень нравится. И если вам понравилось видео, подпишитесь. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях.